Здравствуйте, с вами Ростислав, и снова не о музыке. Сегодня я хочу вам показать, какой персик можно вырастить в условиях Подмосковья. А сейчас приступаем к самому главному, подготовка к дегустации. Самое главное мы сделали. Теперь осталось самое вкусное. Попробовать. Вот с этим богатым урожаем я отправляюсь в город.